Для начала, чтобы объяснить свою идею, все-таки такую схемку нарисовал. Вот это схема теплой грядки. То есть ставятся бортики по бокам, на низ укладывается слой веток, потом слой травы листвы, а потом вот это слой земли. Что это дает? Ну, вы все это прекрасно знаете, просто повторяюсь, чтобы потом развить свою мысль. Весной и трава начинает перегревать, то есть перепревать. Повыш... Это приводит к повышению температуры. И земля не только сверху солнцем прогревается, но и снизу. То есть у вас же корни не здесь, у вас корни где-то здесь внизу. И им идет тепло, им хорошо, земля прогревается, все хорошо. Какие минусы? А минусы очень большие. Вы представляете, вот это все работает 2-3 месяца, а потом трава перепревает и превращается в ничто. Вот, и оно перестает работать. И вот каждый год приходится вот это все убирать, новую листву, землю убирать. Листву засыпну. ну Ветки, может, и не сгниет, но вот эту листва и трава, там ничего от нее не останется. То есть уже, да, она как бы перейдет в удобрение, но э, ее не будет. Понимаете, так оставлять нельзя, потому что, если она перепрела, а что же она будет на следующий год давать тепло? А ничему. И приходится вот эту землю всю... Чем больше вы насыпите, ну, 30 сантиметров, 40-50, сколько, я не знаю, насыпите. Все это выбирать ее, засыпать снова листвой и травой и таскать его, я не знаю, сколько, надо. если у вас поля рядом, накосить, я не знаю, привезти, а если далеко, возле дома косить, ну, что ж вы там накосите. Это только замульчировать, огород это то не хватит. Я по своему примеру говорю, потому что у меня угловой дом с одной стороны 60 метров, и до дороги далековато. И с другой стороны 40 метров. Представляете, 100 метров и до дороги, не знаю, метров, наверное, 30. До дороги трава. Мне не хватает мульчировать. Что такое мульчировать? Ну, замульчируйте, через месяц мульчи нет, нужно добавлять. И представляете, какой гигантский труд вот это все навозить и снова укладывать. Это первый, очень большая трудоемкость, это первый минус, а второй минус весна и когда ваши процессы, собственно, запустятся. Я хочу спросить тех закоренелых, закостенелых, о костенелых, у которых головы, собственно, нету, которые где-то что-то услышали, начинают тупо повторять, не думая ничего. Когда у вас эти процессы запустятся, когда начнется, наконец, вот тут трава ваша перепревать, и все эти процессы начинают бродить, там перепревать, и начинают, наконец-то, землю подогревать. Ноль градусов. Будет что-то? Нет. Почему? Ну, холодно холодно и при плюс пяти вас не запустится вот эти процессы при плюс 10 когда вот тут вот все прогреется до плюс 10 весной кое-как я думаю начнет все-таки что-то а может и не начнет хрен его знает поэтому я считаю что вот это вот теплая грядка не очень несовершенна очень что я хочу предложить а можно один раз сделать грядку и все и будет у вас вечно работать. И вечно там будет тепло. И вечно будет прогревать снизу. Вы скажете, да разве такое возможно? И травы не надо вам носить. И веток не надо носить. И землю не надо выкидывать сюда, закидывать. И запускаются эти все процессы при 0 градусов. А может еще и даже при минус 5 запускаются процессы. земля у вас будет прогреваться. Вы скажете, да ну фантазер. Понимаете? Давай, смеется тот, кто смеется последним, по-настоящему. Сейчас я покажу вам свое, и объясню, как это работает. И, вот, и вы скажете, ну да, действительно, все работает, все хорошо. Итак, внимание! <клево> Поехали. Вот, чуть повыше переношу. Это не лучший вариант. <клево> это самый простой. Это просто на первый вам, так сказать, случай, чтобы вы все-таки поняли, что все-таки я прав и отказались от... Ну, можете по этому варианту делать теплую грядку, но вот если вот сделаете, вот такое она будет у вас вечно. Тут много плюсов. Один раз ложитесь, и все будет. Вы скажете, что дорого. Ну, дороже, конечно, чем тот вариант, но это можно рассматривать уже как ми мини-теплицу или мини-парник, как хотите так и называть, но все-таки ближе, наверное, к мини-теплице. Вот сначала вот этот принцип мне пришел в теплицу, но это слишком дорого, ее делать теплицу, все это. Ладно, поехали. Вот это нарисовано схематично уровень земли. А дальше, вот это вот плоский шифер. Почему шифер? Ну, чтобы не гнило. Можете с досок сделать. Но это минус будет. У вас будут гнить. А так вот сделали. И на всю жизнь хватит. Вот это вот шифер тоже. Только волнистый. Вот здесь вот плоский шифер. А здесь вот волнистый шифер. Для чего? Чуть позже. А вот это вот э, слой пенопласта. Ну, хотите, э, ложите, хотите, нет. Для чего? Вот это схематично нарисован теплый воздух. Чтобы он не остывал от холодной земли. Вот этот пенопласт. Слушай, дальше что? А, тут ну, из-за бюджетности лучше я посоветую выписывать гравер. Микрогрузовик гравера выписали, отсеяли. Сюда вот идут камни. А песок можно с землей смешать. Вот это вот земля. Короче, вот это вот крупные камни. Дальше... Вот это центральная стойка. Это э, пленка. Пленка. Так, дальше. Вот это вот. Все-таки рекомендую деревянную сделать, перегородку. Это брусок 5 на 5. Как каркас. Ну, это брусок 5 на 5. Пленка вот так вот закрывать. Здесь по, э, перекрыто. Ну все. Поехали дальше, как он работает. Солнце встает, начинает греть. Вот здесь вот. Это просто каркас. каркас сделан с этого. С бруска 5 на 5. Но между ими стоит пленка. Вот здесь вот пленка. Солнце падает. Проходит сквозь пленку. Нагревает вот этот воздух. Воздух заходит вот здесь снизу, отверстие. Он заходит снизу. Вот, вот это вот деревянную стойку сплошную стойку можно сделать и скажем из ОСБ здесь можно или черным покрасить или рубероид здесь вот что еще больше температуру даст и получается что воздух сюда заходит нагревается здесь через пленку поднимается вверх дальше идти выше некуда он начинает сюда заходить сюда заходить и здесь он э, немножко охлаждается и его вот дальше движет все более и более нагретый воздух вот сюда. И в конце концов проталкивает сюда. Почему перегородка не шифера, а деревянная? А для того, если бы он будет шифер, шифер будет нагреваться, и тут будет нагрев. И как бы он будет такой же температуры, как с этим воздухом. Потому что когда воздух уходит сюда, он должен быть немножко меньше температуры, чем здесь чтобы здесь хватало силы его протолкнуть сюда. Кстати, вот эти вот камеры можно сделать разной э, ширины, допустим, здесь побольше, чтобы был больше объем воздуха, а здесь поменьше, чтобы вот этот большой объем воздуха имел в два раза больше силы, чтобы протолкнуть его сюда, по этому каналу. И вот он сюда заходит и идет вот здесь вот волнами. Почему здесь волнистый шифер? А для того, чтобы, если бы он был ровный, он просто пролетал а все. А так как он волнистый, он больше отдает тепла. Он сюда раз и задерживается. Понимаете? Не, не со скоростью пролетает, а медленно. Медленно. Чем медленнее дед, тем больше времени он находится и больше отдает тепла. Почему здесь не песок, а камни? А потому что, если бы был песок, он бы нагревался маленькие частички, не бы нагревались слоями. То есть здесь был бы э, температура одна, а здесь немножко меньше, здесь немножко меньше. То есть частичка, с частички бы отдавала тепло. Понимаете? И вот когда тепло поднималось бы сюда, тут уже и э, стремилось нагревать землю, ну, э, тут уже температура нет. А так что получается? Вот камни, воздух теплый между камнями проходит, и получается, что вот эта вся масса камней, она нагрета одновременно. Не, не так, как в песке, допустим, тут горячее, а тут холоднее. А благодаря тому, что не от камня к камню передается воздухом, вот здесь он проходит между камнями, она все одновременно нагревается. А дальше что? Нагретые камни передают температуру земли. И вот земля прогревается снизу. А дальше что происходит? Солнышко уходит, а вот эти камешки, они теплые. И не теплые будет всю ночь. А на следующий день опять выглядит солнышко и опять та же процедура вся повторится. И вот здесь я забыл нарисовать. Здесь можно было вот здесь вот или сетку положить. Или еще лучше шифер, чтобы отделить землю от камней. Хотя, в принципе, можно и так. Но все-таки, я думаю, лучше. Вот. И почему пленка здесь. Опять же, вот солнце падает и нагревает верхний слой. А этот воздух идет и нагревает землю снизу то есть земля прогревается и сверху и снизу это очень большие преимущества по сравнению с высокой грядкой я видел что вот так вот грядки делают. ну тут масса ну вот смотрите вот скажите мне вы что бы вы выбрали вот если бы у вас уже было на огороде вот такое вот Примитив, когда землю выбрасывать, забрасывать, выбрасывать, забрасывать, траву носить, мешками заваливать, потому что ну, там же в два пальца или в ладошку сделаешь шлой травы, но ну, не будет она работать, но ну, может, да, я не знаю, какую там температуру он даст. Нужно, я, ну, я не знаю, ну хорошо бы полметра сделать вот это вот. Тогда она, да, будет работать, что-то будет, но сколько вы травы должны привести, не знаю. Здесь вот один раз сделали, и все будет работать. И ничего не нужно там морочиться. Почему я не сделал? Но у меня денег нету. Будут деньги, обязательно сделаю. Ладно, хватит, то я могу до вечера вам рассказывать.